Открываем папку проекта CryEngine 5, нажимаем правой кнопкой мыши по файлу проект и выбираем пункт Gen Solution. В папке нахождения GameCS Pro создаем cmd файл, например build cmd и открываем его в Notepad++. Все что зеленым цветом, это комментарии и его копировать не нужно.